А теперь послушайте обращение администрации троллейбусного управления. Количество троллейбусов, выходящих ежедневно на городские маршруты, по ряду объективных причин недостаточно. Из-за длительного времени работы в перегруженном режиме, большинство из них выработало свой нормативный срок эксплуатации. Дальнейшая работа на линии таких троллейбусов просто невозможна, потому что их техническое состояние не отвечает требованиям, которые предъявляются к пассажирскому транспорту. Коллектив управления и ремонтная служба в это непростое время принимают все возможные меры для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и поддерживать в технически исправном состоянии те машины, которые выходят на линии. Линию. Но даже из того количества, что удается подготовить и выпустить, некоторые троллейбусы поступают в ремонт по вине пассажиров. Участились случаи катания подростков на лестнице позади троллейбуса. Это небезопасно для жизни и здоровья горя пассажиров, а иногда в таких поездках участвуют и взрослые. Этот вопрос уже поднимался по местному радио год назад, но проблема возникла снова. Дело в том, что, прицепившись за лестницу, нарушители становятся на пластмассовые плафоны габаритных огней по воротов и стоп сигналов. Плафоны при таком использовании ломаются, и троллейбусы возвращаются в депо, так как эксплуатация их без плафонов запрещена. За ноябрь было сломано и разбито 196 плафонов. Их в управлении нет, да и стоимость каждого немалая ⁇ 6 гривен, что в сумме составило 1176 гривен. Очень часто можно видеть, как под пристальным взглядом многих пассажиров, стоящих на остановке, дети с веселыми криками цепляются за лестницу, и лишь изредка услышишь замечания взрослых. Чтобы пресечь хулиганские действия, администрация троллейбусного управления обратилась в городской отдел ОМВД в инспекцию по делам несовершеннолетних и в ГАИ с просьбой оказать помощь в выявлении нарушителей и привлечении их к ответственности. Благодаря этой помощи нарушители были выявлены. Ими оказались ученики средней школы номер 2 Поводыш Иван и Заболотний Юрий, ученик средней школы номер 18 Олейник Тарас, нигде не учащиеся Пономарев Сергей и Таргуткин Юрий, а также гости из города Лисичанска Завадский Александр, Заценко Владимир и Архипов Артем. А 10 ноября, приблизительно с 10 до 12 часов, на остановке Озерная на троллейбусах были разбиты габаритные плафоны, что нанесло ущерб троллейбусному управлению на сумму более 200 гривен. По данному факту, городским отделом ОМВД возбуждено уголовное дело и ведется следствие. Мы убеждены, что преступники будут найдены и наказаны по закону. Зима в этом году не только порадовала нас, но и доставила массу хлопот. Каких только нареканий не приходилось слышать и на зимние морозы, и на работу троллейбусного депо. Человек, когда долго ждет, особенно еще на холоде, когда видит, что стоит троллейбус, вот я за собой тоже замечал, я же такой же пассажир, как и все остальные, я тоже пользуюсь троллейбусом, что когда постоишь, особенно на холоде, там 5-7 минут, то это кажется вечностью. Сегодня, чтобы перевести необходимое количество пассажиров, на линии должно быть как минимум 35-40 троллейбусов. Их же значительно меньше, а следовательно, интервал времени движения троллейбусов вырос до 20 минут. В чем же здесь проблема? Подвижной состав, который уже достаточно выработался, часто ломается, требует повышенного внимания к себе со стороны, причем капитальных ремонтов, капитальных средних ремонтов. Отсутствие запасных частей и финансов не позволяет произвести заводские капитальные ремонты вовремя. Вторая проблема, и очень серьезная, это отсутствие достаточного лимита мощности электроэнергии, особенно вот сейчас в зимнее время. Мы каждый месяц получаем лимиты мощности, и мы не имеем права за них выходить, если мы вот выпускали 35 троллейбусов, достигли такого уровня вот в конце 1995 -го года, то сейчас мы вынуждены сойти до 20-25 троллейбусов, потому что мы не укладываемся в те отпущенные лимиты мощности электроэнергии, которые нам отпускает Луганск Энерго. Это создает неудобства и пассажирам. Сегодня они не могут в полной мере воспользоваться нашими троллейбусами, поэтому вот большие толпы людей стоят на остановках, особенно в утреннее время. Стараясь правильно распределить количество троллейбусов по маршрутам, мы создаем специальные бригады, комиссию такую, обследуем на каких остановках большое скопление людей, и вот по такому образу, по пассажиропотокам, по графикам пассажиропотоков уже составляем расписание движения троллейбусов, троллейбусов каждого маршрута. Валерий Александрович, сейчас идет весна, по крайней мере, мы надеемся, что она вот-вот придет к нам. У вас отпадут многие проблемы, связанные с зимним периодом времени, и, наверное, появится новая проблемы. Вот, кстати, вот эта зима, вот за время работы троллейбусного управления в городе Северодонецк, вот мы второй раз переживаем такую тяжелую зиму. У нас было очень много аварийно контактной сети. Потому что троллейбус вовремя остановить невозможно. А если спадала штанга, то мы и сами рвали провода и нам помогали. Весной будут весенние проблемы. Вот начнется таяние снега. Вот где-то недели-две назад, когда уже началось таяние, бурное таяние снега, образовались большие лужи. Они у нас известны, это автовокзал. Третья школа, детский мир И знали в лицо, и знали в лицо Амиаку, там просто там море целое А троллейбус это, это же городской вид транспорта Его когда конструктора конструировали что Он должен работать в идеальных городских условиях То есть он должен работать по идеально Ровно асфальтному покрытию Чтобы не было никаких ни переездов там, Ни кочек и так далее Потому что у него очень слабая подвеска вот. Все электрооборудование Находится внизу Поэтому заливы водой этого электрооборудования приводят к только утечкам. Весна – это еще и время огородов. Чем вы порадуете наших зрителей? Мы будем стараться, конечно, возить. Это время огородов, это в основном пятый, шестой маршрут. Мы всегда на летний период на шестой маршрут добавляем по возможности, конечно, количество машин. Все будет зависеть от того, как... Будет готово у нас технически исправные, как много будет исправных троллейбусов. и все будет зависеть от того, поправится ли положение с электроэнергией. Несмотря на все проблемы, сложности, финансирование, отсутствие запчастей, мы, частей мы еще держимся, работаем, ну и будем стараться дальше работать. Существенную помощь в работе троллейбусного депо оказывают руководители предприятий. Директор акционерного общества «Стеклопластик» Нестеров, директор ТЭЦ Динекин, начальник газа «Холодняк». Как нельзя вовремя подоспела их безвозмездная помощь в эту тяжелую зиму. а Руководила ими сознание того, что... Если помогут они, значит мы отремонтируем больше троллейбусов, больше мы их дадим на линию. А значит, люди, которые работают на этих предприятиях, они в более комфортных условиях приедут на работу, а значит, больше, наверное, создадут какие-то материальные блага. Мы спешим домой, на работу или просто на свидание. Но о встрече с контролером в транспорте явно никто не мечтает. А смарт на такой встречи избегают гораздо чаще, ведь... С первого числа умереть тариф до 20 тысяч. Да. А значит число безбилетных пассажиров тоже выросло, чтобы наладить работу троллейбусного депо. Мы сейчас э, ужесточили возврат заполненные билеты водителей. Вот раньше они сдавали на сразу неделю раз-два часа, они каждый день сдают. Тот, кто не сдает, нарушение финансовой дисциплины не несет за это дело ответственность. То есть каждый день должен. Там закончился, пришел, сдал. Ну, вот. Вели общественных распространения билетов, типа, как Может, проездные билеты помогли бы решить проблему с зайцами? К сожалению, нет. Проездные, они очень дорогие, их перестали брать. Раньше, если мы продавали тысячи этих проездных билетов, то сейчас мы и сотни их не продаем. Не берут люди. Мы предлагаем, ходим по предприятиям, там, по школам. Раньше брали студенческие, ученические. Сейчас никто ничего не берет. Талоны дорогие, но штраф за бесплатный проезд еще дороже. И вот результат. Пивот наших. Мы саживали, дестрали вас. Сейчас только смириться нужно делать. Сегодня взять даже не то, что штраф, сегодня продать билет. Это очень-очень сложно. Нет денег, платить не будет. Да, работе контролера не позавидуешь, ведь отнюдь не комплименты приходится выслушать в течение всего дня этим милым женщинам. Ты нам оплачиваешь? Да там никто никого не берет за Да, можете меня сфотографировать. На производстве не платят. По полгода. Вот так и запишите. Пусть директоров, которые не оплачивают людям за их труд честный. Вот их сфотографируйте. Не продолбимся. А Это пищут плохо. Да. Люди золоту помирают, а тут преступники. Расстроенные и подавленные приходят женщины-контролеры в свои семьи. Но работа есть работа. На следующий день вновь. <связь> так, задняя площадочка готова, не талоны так что у вас... да. <связь> А что ж вы стоите, милая? Вы знаете, что штраф 400 тысяч? Так, идите со мной, пошли. Вы же знаете, что 400 тысяч штраф. И стоите, что сказала же что русским языком. Что на талоны. талоны. 20, 20, 20, 20 использовал билеты. Как Он должен у тебя быть. Это если да, она не, не дает, дает. мне. Аж у меня денег Уже не не да. Да. Да. Трудно работать контролером еще и потому, что 39 категорий населения имеют сейчас право на бесплатный проезд. Должен единый быть проездной билет. Неважно, горчик ты или пассажир. Он должен быть единый, чтобы прекратить эту путаницу. Потому что посмотрите, сколько всевозможных этих самых удостоверений. У одного синего, у другого красного, третьего зеленого, у четвертого справка. Со справками ездит, все не дано право донора, донора, если вы донора, да, да, пошли, сдали кровь, и два месяца вы можете ездить по вот этой бумажке, ездить бесплатно. Мне нужно удостоверение, женщина, я с вами согласен. Дорожные работники. Ну мы знаем, что вам сказали Нет, нет, нет, нет, это вам никто ничего не говорил. Дорожные работники все нас оплачивают. Я сама. У нас все оплачивают.